Мобильная версия сайта-состройщика. Почему это стало так важно? Ну, дело в том, что сейчас происходит процесс всеобщей мобилизации, то есть смартфоны теснят компьютеры. Это происходит глобально. По данным исследований, в 2017 году аудитория мобильного Рунета выросла почти на 10%, а четверть россиян выходят в интернет только с гаджетов. Согласитесь, это очень много. Естественно, поисковые системы не остались в стороне и ввели новые алгоритмы. Важнейший алгоритм Google – Mobile First. Теперь от сайта требуется, чтобы он был хорошо адаптирован для просмотра с мобильных устройств, был удобным, и это не просто важно, а первично. Чем лучше сайт приспособлен для просмотра со смартфона, тем выше поисковая выдача и трафик. Соответственно, тем больше посетителей, тем больше заявок и, как следствие, продаж. Ну и что с того, может сказать владелец продающего сайта, у которого пока что дела идут неплохо. Ведь для бизнеса важно иметь базис, а не следовать трендам. Поэтому, если мой сайт есть в интернете, то зачем мне какая-то мобильная версия? Действительно, быть в тренде совсем не обязательно, но только если вы хотите терять клиентов в будущем. На самом деле, при поисковой выдаче очень важны три фактора, о которых нельзя забывать. В первую очередь это честность, то есть реальная полезность сайта. Например, на сайте застройщика люди ожидают найти цены, планировки и какую-то информацию о жилом комплексе. Это должно быть показано достаточно доступно, наглядно и понятно. Если же у вас там огромные полотна текста или фраза «Уточняйте в отделе продаж по телефону такому-то, такому-то», то это не удовлетворит человека, он быстро уйдет, и это будет засчитано как отказ. Так поисковая система косвенно поймет, что ваш сайт ему бесполезен. Следующее понятие – это юзабилити, то есть удобство и очевидность. Это весь комплекс функций вашего сайта, который позволяет быстро находить нужную информацию, Понимает, что искать, как искать и где искать. И третий важнейший пункт – это скорость. Сюда входит и скорость загрузки, и скорость навигации по сайту. Дело в том, что секунды решают все. Темп в поисковом м -м, трафике мобильной выдачи очень высок. То есть человек м -м, нашел ваш сайт, и пока он ждет загрузки страницы, он может много раз передумать и обратиться к вашим конкурентам. Поэтому клиента можно потерять очень быстро. Итак, если вы еще не совершаете продажи с помощью своего сайта или не имеете мобильной версии, то у вас есть большой шанс обойти конкурентов на повороте. То есть сразу учесть новые алгоритмы и выстроить работу в соответствии с ними. Если же у вас уже есть сайт, либо он заказан у подрядчика, он достаточно крупный и может быть дорогой, но, к сожалению, он не адаптирован для мобильных устройств. Ну, в таком случае желательно, конечно, как минимум иметь промо-страницу для мобильного трафика, возможно, для контекстной рекламы, ну и, конечно же, в перспективе мобильная верстка всего вашего сайта. Проверить, насколько жизнеспособна текущая мобильная версия, поможет наш небольшой чек-лист. Итак, чек-лист удачного продвижения. Быстрая загрузка. Очевидная простота действий. Удобная мобильная верстка. Крупные значки, предназначенные для пальца, а не для курсора. Навигация в 2-3 клика. Возможность получения быстрой обратной связи с помощью форм обратного звонка, колбека, чат-ботов, чата с оператором и так далее. Отсутствие горизонтальной прокрутки, мелких шрифтов и знаков. А сколько пунктов этого чек-листа совпадает у вас? Помните, что сделать правильно проще, чем переделать. Хорошая интернет-реклама не может полностью компенсировать недостатки плохой мобильной версии сайта. Следует помнить, что Mobile First с нами надолго, поэтому лучше заранее его приручить. Переход не будет быстрым, но он будет обязательно, и это сигнализирует о глубоких изменениях в культуре интернет-продаж. Поэтому готовьтесь вместе с нами.